Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и вот у нас очередная посылка с магазина Computer Universe. Вот такая вот, запечатана, как вы видите, в мешок почтовый, я еще не снимал, даже пломбу здесь висит. Сейчас мы ее распакуем, посмотрим, что внутри. Внутри есть одна вещь, которая вам будет достаточно сильно интересна, это видеокарточка новая 1070 Ti, я думаю, что многие захотят посмотреть вот, и также будет анбоксинг вот этой посылочки это посылка от фирмы Drevo если вы помните, присылала мне данная фирма клавиатуру на обзор разыгрывали мы SSD накопитель от данной фирмы также он кстати дошел подписчику надо выложить в группе ВКонтакте вот фотки соответственно сейчас мы ее постараемся открыть как можно быстрее и проще, вот правда я не знаю как срезать пломбы которые идут на почте россии но надеюсь что мой верный друг мне поможет так пломбой вроде разобрались осталось все остальное господи она еще и режет руки так давайте я сейчас все это добро спущу на пол чтобы оно мне не мешало ну а саму посылку скину сюда так, так пожалуйста Вот как-то так, друзья. Ну, делаем как можно быстрее и проще. Мне кажется, что с этого угла ее будет проще открыть, проще распаковать как-то. Вот, и будет более наглядно. Так, для начала снимаем скотч. Вот мы, кстати, с нужной стороны начали анбоксинг. Потому что обычно я как-то по-странному начинаю, что все неудобно доставать. Давайте смотреть что внутри Я думаю что часть из вещей вам уже видна Но все более подробно сейчас расскажу Так здесь идут инвойсы Но они нам не особо нужны вот, первая вещица, вот такой вот SSD-накопитель от фирмы Patriot. Взял, потому что достаточно дешевый. Хотел взять Intensio Top, ну, многие слышали, типа Smart Buyer, то есть дешевые SSD-шники. Вот, были они хорошие характеристики, но потом прочитал, что Intensio все-таки, ввиду того, что компания молодая и очень-очень неизвестная, то клепают они свою продукцию из того, из чего придется то есть одна партия может оказаться хорошей на хороших контроллерах, другая плохой вот, взял попробовать Патриот, ни разу не сталкивался с этой фирмой хорошего тоже мало слышал, но посмотрим вот, возможно мы его кстати разыграем, потому что брал я его для своей майнинг фермы но у меня там стоит обычный жесткий диск и вполне его хватает так что может быть на новый год мы его разыграем среди вас так, давайте смотреть далее еще у нас здесь вот такая вот коробочка. Это своей девушке взял световой будильник. Ну, не спрашивайте, друзья, зачем надо это. Э, не ко мне вопрос, как бы я вам даже не отвечу. А вот, есть тут еще пара интересных вещей. Самое, наверное, интересное. Это вот такая вот 1070 Ti от Asus. Почему от Asus объясню? Стоило дешево на момент покупки дешевле, чем во многих магазинах, то есть брал я ее, по-моему, за 450 евро, вот, то есть это цена хорошая, скажем так, 1070 обычной, сейчас цены немножко поднялись на что-то, на что-то упали, но вот эту карточку, в принципе, она стоит этих денег, то есть это Asus с тремя вентилями, Посмотрим ее, как она ведет себя в играх, посмотрим ее, как она ведет себя в майнинге. Те, кто видел видео про ферму, понимают, что я тоже ну, этим интересуюсь, мне тоже интересно. Вот. Что касается производительности, то вангую, что производительность равна стоимости. То есть, насколько увеличилась стоимость карты по сравнению с 10,70, настолько же увеличилась производительность. То есть примерно процентов на 10%. Ну, уже подробно посмотрим. Сегодня мы ее только откроем и посмотрим, что же там внутри. Вот. Ну, как вы понимаете, упаковочной бумаги масса. еще взял вот эту вещь. Ну, и для фермы хочу, и на балкон просто кинуть потом. Вот, это от IPC. Многие знают ее как APS, как производителя самых знаменитых бесперебойников да. Фирма выпустила большую линейку, точнее уже давно выпускает большую линейку сетевых фильтров. Соответственно данный фильтр идет с USB портами. То есть вот тут вы их можете видеть. Два USB порта. Мне кажется, что удобно. С учетом того, что это APC, я думаю, что качество будет очень хорошим данного сетевого фильтра. Ну, собственно, все. В коробке больше ничего нету. Вот, друзья все собственно более удобно как-то разместил более удобно поставил давайте смотреть что внутри этой малютки там должна быть клавиатура судя по упаковке упаковка тут не жесткая то есть здесь сверху должно быть большое количество либо пупырки либо такого материала нет все-таки это пупырка нет тут совмещение и Пены и такой, я даже не знаю, как эта штука называется на самом деле. Но это очень классная упаковка. Я ее периодически использую, когда мне надо что-то куда-то отнести или отправить. Вот такая вот штука. Она классная, кстати. Она реально очень хорошо защищает. Так что если вы будете что-то кому-то отправлять, то используйте лучше ее. Вот, давайте сейчас как-нибудь это вскроем, чтобы осторожно, потому что эту штуку я хочу оставить себе, она мне нравится, вот, и посмотрим, что у нас тут внутри, внутри у нас вот такая вот коробчушка, как вы видите, очень даже интересный дизайн коробки, Но, насколько я помню, этот дизайн коробки не конечный у производителя, то есть они что-то там еще будут с ней мутить, потому что клавиатуру они не только, можно сказать, запустили. Плюс сделали небольшой ребрендинг, то есть до этого она называлась по-другому немного. А вот, и как вы видите, то есть да, минималистичная поставка, скорее всего, потом они будут что-то менять в этом плане. Здесь у нас кабелек, но он здесь, насколько я помню, не нужен, потому что она Bluetoothная. И сама клавиатура. Вот так вот она выглядит. Беленькая. К слову говоря, очень даже тонкая. То есть давайте вот так вот, чтобы вам было как-то получше видно, да? То есть толщина у нее буквально тут, наверное, сантиметра полтора в самом толстом месте. Мне на самом деле нравится, визуально, во всяком случае. Задняя часть металлическая. И здесь стоят, кстати, красные свечи. Многие меня спрашивали, то есть, что синие свечи сильно шумели. Вот здесь стоят красные, причем я вижу, что стоят красные, потому что видно на клавишах. И они намного тише, чем синий, которые мы тестили. Ну, подробно мы ее, конечно же, затестим, друзья. Проверим, как она работает, но ну, мне лично нравится, визуально нравится, можно для девушки там и так далее, а, мне кажется, что будет отличный вариант, ну, мужчины, конечно, любят потемнее, наверное, а вот, давайте теперь смотреть самое интересное, потому что показывать вам световой будильник и SSD накопитель от Patriot без теста SSD накопителя, это, ну, просто какой-то бред. Вот, давайте сейчас взглянем на видеокарточку. Но ну, здесь особенного-то так визуально ничего не будет. Это все тот же Asus. То есть тот же дизайн. Как вы помните, у Asus он сохраняется уже достаточно долго. То есть вся десятая линейка такая же. Вот, не помню насчет 9 На самом деле не помню. Ну, по-моему, такая же и была. Отставим. а сам кейсик поставим и будем смотреть что тут поменялось так но ну, упаковка такая же если кто помнит 580 которую кстати блин я протестил но все не могу выложить видео вот точнее записать звук для него упаковка такая же как в 580 то есть внутри в поролоне диски находятся тоже также липочки для скрепления проводов там и так далее ну хотя вот зачем вот это в видеокарте это спорный вопрос по мне так лучше положили переходники там с молекса на соответственно 6 пин или скажем 6 пиновых двух на 8 пин или удлинитель 8 пин который мне к слову нужен я его найти не могу блин а вот то есть ну тут спорный вопрос давайте посмотрим Люблю. Единственное за что люблю, ацусскую упаковку. Это за то, что карта вытаскивается сбоку. К слову, у зота, допустим, длинные карты приходится тащить, соответственно, через всю длину вот этой вот хрени. Это очень неудобно, когда ты достаешь и вставишь обратно карту. Ну, как и обычно, обычный дизайн Asusа. Систем охлаждения, ну, одна из нормальнейших. Самых нормальных. Нельзя сказать, что лучше, потому что у Зотеха, допустим, получше будет. Да, у некоторых Политов получше будет. Но при этом карта очень тихая, надежная. ну, Не могу сказать, что она плохая. Единственный самый большой плюс этой карты, любой, то есть карты в этом исполнении, это, блин, подсветка. Вот что бы ни говорили, что MSI классная подсветка. Херня это все, друзья. У Asus, вот у этой версии, самая лучшая подсветка. Она больше всего светит внутрь корпуса. Все остальное чушь. То есть и Zotac, и Polit, и MSI, то, что у меня были, и Giga. Подсветка просто ужаснейшая. То есть у этой самая лучшая. Неплохое охлаждение. Ну По производительности мы уже посмотрим потом. То есть Я думаю, что 1070 Ti. Должна выдавать ну, плюс 10% к предыдущей версии, то есть к той старушке, которую мы видели 1070, которая уже в года, сколько, год или полтора уже на рынке. Вот. Ну, посмотрим уже позже. Вот как-то так, друзья, вот такой вот у нас сегодня получился достаточно короткий анбоксинг всего этого добра. Собственно, тесты карты будут немножко позже, я уверен, что она себя хорошо покажет. Надеюсь, что никаких проблем не будет там с списком дросселей и так далее, потому что тестил я другую карту в таком же исполнении, вот были проблемы с этим. Также хотелось бы сказать по поводу посылки. То есть посылка дошла очень быстро, последние посылки идут где-то за 11 дней. То есть если вы хотите купить что-то с Computer Universe, то успеете. Потому что начиная где-то с 1 декабря будет ажиотажный спрос на все в том числе и на видеокарты, и вполне вероятно, что если вы закажете ее 1 декабря, она вам придет только там 10 января, так что если вы хотите себе новогодние подарки, то постарайтесь заказать их еще до начала декабря, если вы будете делать это в компьютер Universe. То есть кому выгодно купить в компьютер Universe, делайте это лучше сейчас, то есть заказывайте как можно раньше. Потом, потому что все будут ломиться покупать, все европейцы закупаются в честь там 25 числа, католическое рождество, все дела. Наши русские закупаются там на 1-31 число, то есть все готовятся к подарки дарить. Вот, поэтому ажиотаж. Думайте немножко заранее головой. А также ссылка на магазин, конечно же, будет в описании. Там же вы найдете код на 5 евро скидки. Если есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Если вы хотите увидеть тест данной карточки, то, соответственно, подписывайтесь на канал. Я постараюсь его сделать как можно быстрее. У меня есть в наличии несколько 10.70, в том числе политовская, в том числе Зотековская, с очень хорошим разгоном. Будет интересно посмотреть на 10.70, которая идет с заводским разгоном высоким, и на 1070 Ti в их, скажем так, сравнении. Мне кажется, что разница будет минимальной. Но ну, потом уже увидим. Всем еще раз спасибо, друзья, за внимание. С вами, как всегда, был Белыч. Жмите лайки, подписывайтесь на канал. И всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!